Друзья мои, всем привет! А, чё, продолжим сводить пуси-киллера, точнее не пуси-киллера, пуси а пуси-киллера в моем исполнении. Остановились мы на сведении вокала. А, продолжим мы а, с пространственной обработкой. Такую пространственную обработку я уже показывал в предыдущих роликах, но те, кто не видел, в общем, смотрите. Давайте послушаем без пространства. Но я тебя. Слушаем с пространственной обработкой. Я для тебя. Я каждый... Значит, что я делаю? Те, кто не видел, те видюхи мои, смотрите, вот вешу, значит, delay от Waves. Вот, срезаю низкие частоты, выставляя 1 к 4, ставлю пин понг чтобы он слева направо перекидывал, да, звуковой сигнал справа налево, вот, и повторение у меня, ну, ну, совсем на немного, да, столько, сколько он будет, ну, повторяться, то есть, вот, и идем в миллисекунды, миллисекунды нам нужны для того, чтобы он пространство привязывал к темпу вообще самого проекта, здесь у нас 500 стоит. Все, после того, как мы это узнали, я э, прибегаю к ревербу, к ревербу, выбираю Вальхалу, можно лексикон, тоже офигенный, классный, но в зависимости от проекта. Э, вот. Здесь мы не ставим сразу 500, да, потому что это будет много, очень будет большой хвост, тут он будет вообще до талого просто. Мы делаем так, 5.20. все, этого нам достаточно. Все, и заходим в сенсы. Здесь у меня это э, э, эффект-каналы. С них мы подмешиваем на саму вокальную партию в сенсах. Здесь у меня почти на всю и дилей, и реверб. Вот. Ноль, и тебя... э, почему так много? Потому что исполнил тихо очень. И когда тихий сигнал, такой не сильно высокий, он... Не дает раскрыться вообще ревербу, поэтому мы подвешиваем до хрена. Все, идем дальше. Создал дорожку в стерео, да, создал ее, то есть, вот она у нас. И обработал ее, как она звучит, соло. Я Вместе со, с основной. Я забыл, куда все, здесь у меня реверб тоже накинут, но не на всю. Дейлей, еще раз такой же реверб, то есть, ну, я усилил сам сигнал э, реверберации. Э, сама обработка автотюн, даблер, даблер. Середину мы убираем, потому что середина у нас уже есть, то есть это основной вокал. Здесь я срезал почти до 1000 кГц, э, собственно, и все. фильтр срезал вверха, низа, утопил на 500 кГц, а срезал еще 1000. Все, и 3 Просто для громкости. Вот. Потом дублировал эту дорожку, и получилась еще у нас одна такая. И с этой дорожки мы дублируем сам э, сигнал на ту, которую мы дублировали, дорожку. <laughs> в общем, все. То есть зачем нам еще раз пропивать, если мы просто дублируем тут -то все. То есть неестественным путем у нас. Как она звучит в соло? А, все, здесь. Тавто тюн, Даблер середину убрали, но ну, нифига почти не срезали раз, развели ее вообще по максимуму вот, пич коррект, поднял на 12 полутонов, снизил пич на минус 6, для того, чтобы он не сильно был прям писклявый такой вот, низа срезал ой, верха, низа срезал, притопил тут еще посрезал, чем не нравилось все, и повесил CLA 2 тоже для громкости, все, в совокупности это звучит вот так Тебя. Забыл, все именно на вот этом месте я порезал дорожку где у нас пич поднят на 2 на 12 полутонов и сделал погромче ну чтобы было прикольно чтобы она выбивалась именно на этом месте все идем дальше это у нас было вступление вот больше нас на самом куплете у меня ничего нету, только ну здесь я дублировал, ну, нажал Alt, зажал и перетащил дорожечку, вот именно вот ну, на вот это место, то есть вот можете видеть ее. Ну, сделал ее потише, сам вот этот вот эффект, чтобы на он чуть был ну поплотнее. С этим... yeah, Все, идем дальше. Здесь у меня Airbag, вот такой. Просто его пропел Опять же, автотюн Здесь у нас вот такой компрессор Убрал стандартные настройки Просто сделал погромче Даблер, середину оставил, но сделал ее потише Почти ничего не срезал Все. И фильтром ну, посрезал Так, чтобы он сильно не был прям таким Ярким Вы Сами видите, что я тут вырезал Наделал, что попало Дальше у нас куплет идет без Всяких там эффектов ну опять же, на эти дорожки я тоже как бы вешал Длей и реверберацию. Все, идем дальше. Что у нас здесь? Я не предыду... Тоже такой airback. Дублировал дорожку в стерео. Обязательно в стерео. Даблер не будет работать и разводить дорожки, если она будет в моно. Обязательно учтите это. Здесь я добавил просто дохренища реверба и дилея. Соответственно, как и на вот этой вот дорожке. Чтобы оно прям расплывалось, а все в миксе. Идем дальше. Какая тут обработка. Автотюн, такой же компрессор, даблер. Здесь середину чуть-чуть убрал, ничего не срезал, и не сильно расширил ее по панораме. Все здесь я уже дорожки дублировал на вот эти эффекты вот вот эти то есть видно от вот этого куплета единственный прикол остался это вот ирбеки которые идут в параллель с самим вообще основным вокалом Здесь я выровнял ее в варе аудио, чтобы она прям такая была компьютерная. Вот, Сама обработка, опять же, автотюн у нас. Вот этот компрессор, даблер. Середину почти вообще убрал, но не выключал, ничего не срезал. Середину почему убрал? Потому что у нас есть основной вокал, чтобы он не сильно путался и не мешал. Все, в совокупности все идем на мастер канал ага. на мастер канале что у нас э, ребят блин я если честно им не так уж сильно и пользуюсь потому что ну он мне как бы не то что не нужен а... Просто вообще он, в принципе. Главное, что. Если ты хочешь сделать, что-то накинуть на мастер, тебе надо свести более менее что было. Если ты хреново свел, это потом у тебя на мастере ты будешь громкости добавлять, да, будет всякая херня вылазить. Поэтому. То есть это учитывайте. Вот, что у нас здесь: Мазерати от Waves. Повесил его, поставил, прессит, мастеринг. Значит, смотрите. Убираем его. Заходим в Waves, мастеринг, Maserati стерео. Ставим сразу мастеринг И на каждой вот этой крутилочке мы выставляем 0. И потом просто делаем такую фигу. Компрессию выкручиваем столько, сколько вам надо. То есть погромче стало и насыщеннее. Весь прикол этого плагина то, что... Там уже есть встроенные вообще пресеты. Все они вот автоматически все делают за вас. Вот. Вы только что-то поправляете. Вот. фабфильтр, У нас лимитер. Здесь просто громкость подбавил. Я тут не возился ничего такого. Все. Ну и стерео расширитель. Тут уже на свой вкус. расширяйте сколько вам надо. Ребят. Вот такой вот обзорчик. Кому понравилось, ставьте лайки. Обязательно комментируйте все, заказывайте сведения, пишите мне в личку, вообще просто общайтесь со мной хотя бы. Давайте, ребят, до новых встреч!